All <sweak> right. Этот праздник весны с юных лет все мы знаем Своих бабушек, мам и сестер поздравляем Им улыбки, цветы, поздравления дарим И чего еще там от нас они ждут Пока прошлого раза носки еще жмут Мы весь мир к ногам вашим просить готовы Лишь бы борщ, холодильники и макароны Никогда не кончались, и диван был свободным В телевизоре след и пиво холодное this morning Театр нести всегда вас готовы Ресторан, магазин, берег моря теплого На руках вас готовы нести в гору Кому-то яхту, кому-то машину новую Кому-то квартиру, кому-то лыжи Вообще преград никаких я не вижу Чтобы просто дарить любимым цветы А что вот в этот день подаришь им ты? Женщины наши, мы стерпим от вас, все выходки ваши. И чтоб не получилось, как в прошлый раз, хотим пожелать вам прямо сейчас. А побольше здоровья, любви и радости, интересной работы и отдых сладости. И чтобы, как в песне, миллионовых алых роз. если спорить, то не всерьез. Кому-то принца, кому-то любовника, доброго, нежного, не алкоголика. А в общем, каждый мы из вас по звезде, мы... потому что... получилось 8 марта где... <свят> <свят> а там разберемся на календаре 8 марта где 8 марта на календаре